Так, друзья, добрый день. Еще раз э, сегодня э, расскажу вам о таком э, ограничении прав человека, как о ограничении или запрете на выбор места про... нахождения или места проживания на территории, на которой действует военное положение. То есть, э, опять же, снова, с, ну, это именно в соответствии с законом, то есть пункт 10 части 1 статьи 8 Закона Украины о правовом режиме военного положения. И вот этот порядок предусматривает следующее. Я не буду тут повторяться, что это устанавливается во время военного положения, согласно там, указа и так далее. Закон все это есть. Вот. Все это есть. И внедряется этот запрет или ограничение на место пребывания. То есть даже, по сути пересечь какую-то территорию вы не сможете, да, или место проживания выбрать не сможете. Это осуществляется военным командованием на основании указа президента Украины о введении военного положения в Украине или отдельных его окрестностях, территориях и заключается в следующем, в том, что вы не сможете декларировать Регистрацию места пребывания или места проживания на территории, на которой установлено военное положение. Вот. То есть, вы не можете это делать, понимаете? То есть, вот такое ограничение. Не сможете зарегистрироваться где-то по новому месту жительства даже, если такое будет указ. Вот в чем суть. То есть, когда вы будете пересекать определенные границы, да, вот с одной области в другую, то если будет такое распоряжение командования, то вы не сможете декларировать то, что вы, допустим, зарегистрированы там, к примеру, во Львовской области. Если такой приказ будет во Львовской области. Вот. А сняться с регистрации вы можете вот, на территорию там, где военное положение не уведено. Вот такая вот история. Ну, пока у нас по всей территории Украины военное положение, поэтому как оно будет работать. И вот э, военное командование с военными администрациями, э, если они есть, выдают э, такое распоряжение, решение, распоряжение и э, публикуют в средствах массовой информации. Я пока такого не видел. Вот, увижу, обязательно расскажу. Я соберу несколько, у меня есть уже решений этих э, военных администраций. И я, ключевое, что массово принимают и какие, какие меры, э, мер, мероприятия этого военного режима, я, э, военного положения, я расскажу. Вот в решении, что необходимо им указать. Э, обоснование необходимости внедрения запрета и ограничения на выбор места проживания или пребывания. Сроки такой, такого запрета или ограничения, перечень лиц, которым запрещено вот, выбор, выбирать место жительства и место пребывания, населенные пункты, в которых действует этот запрет или ограничение, и другие мероприятия, которые подлежат в обеспечении указанного, ну, например, и другие мероприятия, запрет снапом да, проводить такую регистрацию. Вот. То есть вот такое даже может быть. Имейте в виду. Пока такого я еще нигде не слышал, чтобы было. Вот Пока только, допустим, там ограничили действия определенных реестров, там, допустим, реестр регистрации прав недвижимого имущества, ограничили доступ к реестру ну, ЕДРПО, единый государственный реестр регистрации юридических лиц, физических лиц, предпринимателей. И других организаций в Украине. То есть, такие вот ограничения есть. есть. Вот. Что будет дальше? Это предусмотрено. Поэтому будем смотреть. Может быть, и будут уже потихонечку это внедрять. Вот. Такие дела. Ладно, всем мира, счастья, добра. Все, что вы сами себе пожелаете. Вот. Будем надеяться, что скоро этот закончится. Подписывайтесь, ставьте лайк. Стараюсь для вас. Всего доброго.